Так, тут уже нас не дождались, грибочки. И что, я должен был оставлять, что ли? Кому-то. Вечно нет. Вот за да, что он называется. Ненадолго. Пока, я ребята. Сейчас, слава богу, погодка. Фу, только нет. Там даже мы шли, как бы И солнышко даже ушел. хотел выглянуть. Будем надеяться сегодня на... Исход. Да, будем. Костя! Тетя Люся волнуется. Тетя Люся, Костя сказал, не надо очковать. Он в надежном месте. Он ходил на смолокурню, на печке. Красноголовиков там вчера оставили Только что улетела большая стая гусей Полетели на мелкое да. А мы на становом. на становом Сейчас будем здесь ставить жерлицы Виктор Васильевич, кормилец, добытчик, почти бракуха, удочный браконьер Васильевич. Кемская волость? Снимают... Поворотись, а -а -а -а -а -а -а pas... Васильевич, дружище. Сегодня пришли на становое. Построили маленький навес. Где, Саша? Тетя Люся! Да? Тетя Люся не. Да, да, да, да. Кто-то должен семью кормить. Вон там у нас Василич Гербани рвет, рвет рыбу. Андрюха, здорово. Тетя Люся, привет. Тетя Люся, привет. Ты что там этих муравьев кормишь? Да, мы, Вообще молодец, хороший парень. Грибы растут. Тетя Люся прямо здесь. Вот это твой любимый бабак. Здесь через какое-то время у нас будет кострище, костровище, вот, грибов в лесу нет, совсем нет грибов, ни одного гриба, так что грибов я тебе, мама, не привезу, ни единого грибочка в лесу нет, с грибами полная, полная беда, вот, по приезду, как только-только приперли сюда, сразу же сгоношили огромную стаду стаду этих самых, как они называются, гусей. Вот. Испугали, они от нас улетели. Ну, ветерок сегодня. Ну, единственное, дождя нету. Два раза псыкнуло что-то чуть-чуть. И хорошо. Вот. По стопочке выпили. Мама, я выпил стопочку, извини меня. Я у тебя не алкаш, но я выпил стопочку. Мама, прости меня, мама, хорошего сына. Твой сын совсем не тот, что был вчера. Меня засосала опасная трясина. Но жизнь моя вечная игра. Подожди, подожди. А, идет, да, да. были на водоем. Водоем называется, не скажу как, чтобы не приехали сюда враги. Половили рыбы, и поэтому решили приготовить себе суп. На Хоть... берегу лови, ловится только такая рыба. Да, да, да, да. Хоть и утверждаю, что гриб огурец ж... где-то не желез, где-то не желез. Где да. Мы все-таки подумали, что нам не надо этих живчиков. Ну, первую щуку я уже поймал. Первую щуку. Блин. Но самых первых окуней крупных поймал Василич. А, да, он да, даже да. сейчас, наверное, там от озера Василич. отойти Василич. не может, да? да? Я его заставил Да. Да? Потому что он профессионал, он херачит, не отходя от кассы. Все уже закипает, по бокам надо ложечкой... Процесс, процесс, процесс, процесс. Еще не хватало. А сейчас будет с тушенкой, ну с солью. В тушнике достаточно всех ингредиентов. Андрюха Третьяков продолжает собирать брустику. Собирает. Выщипывает. Так он всем говорит. Всем говорит. Так. Я не знаком с супругой Андрюхи Третьякова. Я только край муха слышал, что ее зовут, по-моему, Зуля, да? Вот. Зуля, привет. Я так понимаю, что... Зули, привет. Зуля, привет. Зуля, зуля привет. Тебе очень повезло с мужем. Это бракуха и поберуха, которых свет белый не видно. Рыбы накосил ягод накупил, на, на, на в насобирал, вот, то есть кормилец, кормилец что нам с ним сделать, как вывозить она не поверит да у нас тут вообще даже выпить нечего все забыл Третьяков, все забыл мы надеялись, что он все возьмет а он взял, и ничего не взял только, Зуля, смотри, он опять набрал, пока мы сидели морф. у костра. Это нам на морс, хотя на... бы на морс. Да, Ладно, на морс, ага, на он нам слушал, что это жене, любимой. А уже нам на морс. Это поймал Васильевич. Дорвался человек до рыбалки. Третьяков брусник уберет. а мы варим суп из грибов. А Васильевич ловит. Когда он еще попадет на рыбалку, неизвестно. Вот он, человек дождя. готов сейчас показать, как это надо правильно делать Да, я у тебя что? Думаешь, что сейчас клюнет на камеру? Должно быть Ну Попевка есть Интересно Главное, чтобы он меня удочкой <IKEA> Надо отходить Надо быть готовым Сейчас, Господа, подождите Вдруг он потянет какого-нибудь там зверя блин. И все И мне крайне деть. Он обычно это делает, как кран. Он вынимает и сразу в этот в ведро несет. У него леска длинная, ему хватает. Вот наша рыба уже кипит. Да, наша рыбаша. Видишь, какой жирный навар. Думаете, да. откуда? Грибы здесь такие специально выводят в да, да, сорт. Да, да, да. А черви здесь какие дикие грибы. И самое смешное, то что отходишь на 30 метров от, от этого места ага. и грибов нету. Нету. Да, да, да, да. да. Все да. здесь. Все а здесь. Черви, черви в грибах жирнючие. Вот, а мы их и не, и не выгоняем. Где? Пусть. Хочешь попробовать на соль? Вкуснятина! Это мы не вырежем, это мы всем покажем. А... Да, тебе это хорошо ты наешься. Да, да, да, да, да, А нам еще ждать, когда свалится. Гриб он тоже соль забирает. забирается. Хорошо. Я майонез взяли? Когда? А, вот, блин, почему нет картошки, есть майонез. Вот, что есть майонез само да. Собой. Самый да. да. Что за грибы без картошки? Это грибы без тушенки, которые. С тушенкой Да, с еще нет. Не, нормально. Ты что, это же Хованов? Да, это Хованов. Ну же, никакие не ну Ховановы. А, а шлёзку вышибает, вкуснятина. Да, Андрюха, скажи что-нибудь. Все хорошо. Все хорошо, и крыша не течет. Ты такой информативный мужчина, просто. Года сегодня. Шепчет. Займи, да выпей. Чуть нехороша. Ну что, мы сейчас сядем за стол и будем кушать. А это водка. Водка. Крепкая очень. Доза не моя. Лошадиная, да. Маленькая. Ну, э, Васильевич, помоги ему допить. Оля, он не пьет, гад. Не соглашается. Мы его уговаривали несколько раз. Даже пытались заливать через воронку. Как не подталкивали? Выливается из всех щелей. Просто клещет Ленин разливе. Где там ребята? Вот вернулись вечером домой. то дождь, то солнце. Там, ну, там Пуно. Здесь я малину собирал. Это на поле куда то пошло. Вся еще дорога. Была. Это мы за водой ездим. Это Попрошайничаю, а я советуюсь. Понимаешь? Советуюсь. <Попрошай>. Советский человек. С опытным человеком советуюсь. Не, ну, если хочешь, положи либо блок-кругов, ну там, ну, круг-кругов. Круг. Вон встали дома, все у нас